Приветствую, друзья. Всем добра, здравия и благоразумия. В поле зрения. Новые миры. Мы часто видим ее в фильмах. Частично мы в ней уже сейчас. Матрица повсюду. Она окружает нас. Страшный план АЛИД по загрузке человечества в Матрицу хотят реализовать уже к 2030 году. И это будет обозначать, по сути, смертный приговор для человечества. Целый мирок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 не говоря уже про существующую цензуру. Досмотреть до конца это видео является крайне важным, так как только досмотрев его до конца, вы сможете понять и осознать весь ужас надвигающихся на нас перемен.